добро пожаловать ребят на один стоп формулы 1 на Агрэмп германии собственно старый добрый Хокенхайм ринг и начинаем мы с квалификации которые я не смог с первого раза поставить в нормальное время со второго более-менее еще получилось, плюс Норрис въехал передо мной и мешал немного своим грязным воздухом. Но по итогу мы оба прошли во второй сегмент, в котором я не стал ехать, поскольку взял штрафов, поскольку хотел проверить одну вещь, которую все-таки видел у Зетмира, то что у него не брались штрафы за дополнительные как раз таки элементы. Как видно было, у меня написано было 30 штрафов, и могу сразу сказать то, что да, я по итогу был отброшен на 20 место, но в принципе стартовая решетка у нас выглядела очень и очень интересно. Собственно, что вы увидите дальше. Ну и по поводу Германии, у нас ничего здесь не приехало, к сожалению. Следующее обновление по орденамику у нас только уже в Венгрию. Именно снижение лобового сопротивления, две средние детали. Которые, честно, нам не сильно там помогут. Но ладно, посмотрим, как будет. Первый у нас Даниэль Риккардо. Второй Пергасли. Третий Сергио Перес. Четвертый Дэйон Батлер. Пятый Никай Хрюкемерг. Шестой Кевин Манглсон. Седьмой Лукас, Вибер, Восьмой Кимерахин, Девятый Шалликлер и Десятый й риботус И того в топ-десятке только три топ-команды, и то две из них находятся на девятом и десятом месте. И довольно интересно наблюдать то, что, к примеру, Рьюис, Ферстапин, они не прошли в третий сегмент почему-то, не знаю почему, хотя вот на медиуме, они в первом сегменте ехали, соответственно, на втором сегмент у них уже был софт, и столько они не поехали на поносном медиуме, но ладно, окей. Это может быть такая стратегия. Переходим к старту. Гасну красные огни, я проваливаю немного старт. Также еще Рассел провалил впереди меня старт, из-за чего сразу такую талбан. И как обычно, при провале старта я очень сильно сою, но в первом повороте более-менее из-за того, что там идет небольшая такая толкучка. Догоняю впереди идущего Рассела и начинаю его пытаться проходить. Но а напрямую все-таки мотор Мерселя дает свое и потом еще по внешней траектории, уже во втором повороте, за счет того, что все расступились мне как раз на этой траектории, я смог обойти еще три болида. Собственно, старт с камеры в принципе, в первый поворот, как обычно, все ходили там более-менее бок о бок, кто втроем, кто вдвоем, ну, точнее, втроем там в начале только, может быть, входили, но не более. Эклер с Ботасом начали ехать бок о бок до буквально второго поворота, где все-таки уже Ботас смог пройти Эклер на прямой. Ну и позади, по итогу, у нас выстрелилась такая небольшая цепочка из пяти болидов э, группы А, так сказать, двух Мерседесов, одинокого Рэдбула и двух Феррари. Через круг я догнал своего напарника, пытался его всячески обойти, повезло, что еще не смог перенести и крыл, потому что вот тут такой еще момент был, то, что он жил прям по поребрику пройти поворот, из-за чего он чуть хуже вышел, но напрямую все-таки чувствовалось то, что он был все-таки быстрее, но подрубив обогащенку, более-менее его смог обойти. Даже вот отстали от предыдущего Грожана. Также, да, лидеры, как обычно, тоже между собой там развлекались. Проходили в предыдущего Вибера. В пятером пытались, конечно, пройти. Но удалось это сделать только двоим. Именно Леклеру и Ботусу. Ну а вот, точнее, еще даже Феттлевичу. Он тоже смог пройти. Но Ферстаппен и Хэммертин застряли за Вибером. Также, да, Феррари еще между собой начали бороться. Но на разгоне Феттель все-таки смог вырвать у своего напарника позицию. За счет того, что у нас Хэмилтон и Ферстаппин застряли за предыдущем Торо Россо, я все-таки смог за ними пристроиться, сначала обогнав горожана, ну и да, они как-то вот не особо спешили еще обходить. Ферстаппин постарался на четвертом кругу на старт прямой опередить в первом повороте, по итогу не обошел его, ну и также очень плохо вышел, из-за чего Хэмилтона вот тут же начинает прессовать, я тоже пытался найти место, где я мог пролезть, но решил не лезть и подождать прямой, где уже, собственно, лучше вышел чуть Хэмилтона, но ну, напрямую я не смог с ним ничего сделать особого без слепстрима, потому что, ну, мы шли просто ровень. Но, в принципе, это тоже очень хорошо, то, что мы идем в ровень, при том, что все-таки у нас обоих есть ДРС. Ну, тут, конечно, может быть, следующий раз то, что просто Хэммитт экономил ресурсы, я же тоже не особо их тратил. Ферстаппин не смог обойти Вибера, прям упорно Торроса, не хотел отдавать свою девятую позицию вроде бы, из-за чего я смог пройти еще и Ферстаппина, точнее, поравняться с ним в начале третьего сектора, но чуть рано нажал на газ, меня чуть снесло, но по итогу да, я смог его обойти и уже пытался заняться выбором, который не давал мне так легко себя пройти, сначала прошел после первого поворота, но потом у нас все-таки идет вторая уже прямая с ДРС, где будет ДРС уже у него, и все-таки слипстрим ДРС делает свое дело, и к концу прямой меня смог спокойно настигнуть, мне повезло то, что он не привез вместе с собой еще Ферстапина и Хэммитона, они чуть позади остались, между собой чуть разбирались. Ну да, вот, собственно, к шпильке он ко мне уже подъехал, по внутренней траектории прошел и чуть лучше еще и вышел. Из-за чего мне снова пришлось бороться и терять с ним время, пока две Феррари боролись между собой и плюс еще боролись с хаса. Конечно, вибера я пытался по-разному пройти в том же месте, где и Ферстаппина, но решил не лезть. Точнее, нет, попытался полезть. Вибер не оставил вообще никакого места, хотя я был слева от него. Но да ладно, в принципе, я подобным тоже порой промышлял. Вот, но на старшинчной прямой уже без проблем его смог опередить, потому что все-таки две зоны ДРС будет за мной уже. И, в принципе, я успею оторваться как раз-таки от него до прямой с второй зоны ДРС. Через парковку я догнал Ликлера, который довольно медленно ехал. Да, не в плане медленно, то что он на прямой без ДРС, я с ДРСом из-за этого медленно. Он, в принципе, ехал по трассе медленно, он остался у своего напарника даже. И этому было логичное объяснение, поскольку он где-то умудрился надломать переднее антикрыло, из-за чего он терял в поворотах из-за чего он плохо выходил из поворотов и терял кучу скорости и времени. Собственно, после меня и Ферстаппин обошел, ну и тут же уже и Хэмилтон его тоже обошел без каких-либо проблем. Собственно, как я говорил, он очень много терял на выходе из поворотов, ну и, соответственно, очень много в темпе терял. Потом постепенно уже Хэмилтон и Ферстаппин меня догоняли, были в моем ДРСе даже, но боролись между собой, что мне давало некое время пытаться от них отъехать, но, как можно было понять, все-таки я не мог от них отъехать. И плюс, мне потом еще обрадовали, у меня было сломано дресс. То есть я не мог его активировать. И вполне небольшую печаль, поскольку понимал, то, что если меня перейдят даже, то напрямую я ничего не смогу сделать. И как-то надо было пытаться удержаться за ними с Слипстриме. Но Хэмилтон меня обошел. Ферстаппин меня пытался обойти в третьем секторе. Мы с ним поравнялись, но я вышел вперед все-таки. За это время уже Хэмилтон успел даже оторваться. Ну и по итогу, да, он не смог пройти, но уже после пистопа своего и его, почему-то у него заклинила машину в первой передаче, из-за чего он ехал какое-то время медленно. Я даже подумал, то, что окей, может быть он даже сошел после своего пистопа, что довольно интересно звучит. Впереди меня разворачивалась следующая битва между Феттелем и Хэмилтоном, которая шла прям до конца гонки, и в одном и том же месте они друг друга опережали. Ну, в принципе, ДРС у обоих был, поэтому напрямую у них... Почти каждый круг был обмен позициями. И пока они между собой боролись, тем самым Гасли уже у нас оторвался все дальше и дальше. Ну и в принципе у Гасли была выгодная позиция на старте. В отличие от всех других, он был на втором месте. И обойти Дайна Рикардо ему не стало никакого труда. На 19 круге меня обходит Ботус. На своем еще более-менее свежим медиуме. Точнее уже довольно поношенном. Я же на своем свежем Харде уже, который подознатился у меня за быстро там 5-6 кругов до 20%. Потом пытался экономить еще. Ну да, он обошел, но потом поехал уже на свой второй пистоп. Потом у меня завязалась борьба с Ферстаппиным, которая, к сожалению, закончилась из-за моей неаккуратности для Ферстаппина в отбойнике. Но, что самое интересное, он выжил. Да, то есть мне не удалось его окончательно убить, но гонку я ему немного зарунил, если честно, да. Конечно, не специально, но вот так получается иногда. Пытого года, он еле, еле еще до пидстопа, доехал, чуть не убив Ботаса. Ну и по кадрам мы подумали, что это борьба между Феттелем и Хамильтон. Нет, это борьба между Леклером и Батлером за, вроде, седьмую позицию. Причем, вроде бы, казалось бы, все-таки Феррари, но Батлер может бороться, в принципе, более-менее на равных с Феррари на прямой, как раз-таки, с ДРС. Ну и плюс, Батлер был медиум, опять же, в стратегии до пидстопа, которая себя, мягко говоря, не оправдала даже. Ну тут даже, честно, хочется посмотреть, как вообще игра так симулировала то, что у меня аж... Топ-пилоты оказались почему-то в середине списка, а вот один из них, которому повезло больше всего, а именно Гасли, смог стартовать со второго места и даже на стратегии в один пистоп. Ну, я дум думаю, даже если у него была стратегия в два пистопа, он, скорее всего, тоже выиграл бы, поскольку он просто выехал бы, может быть, перед носом Феттеля и Хэмилтона, которые боролись между собой и которые постепенно друг другу уничтожали просто резину. Собственно, да, вот постепенно они обменивались так вот до последнего круга, ну и в последнем кругу Феттель одержал победу в этой борьбе за вторую позицию. И причем еще одержал ее даже до шпильки. Обычно у них наоборот борьба заканчивалась где-то в шпильке. И на выходе уже кто-то из них выходил из этой борьбы лидером. У меня же была тоже борьба с Перецем, который был на двух пидстопах. Единственный человек, который более-менее хорошо уже прошел на стратегии двух пидстопов, да, он меня смог опередить за два круга до финиша. Но там я сам косячил, по итогу дал к себе подъехать ближе чем на одну секунду. Собственно, на последнем кругу, за счет того, что у меня были ресурсы, я смог с ним поравняться к концу прямой, пытался защититься, то есть тоже подрубал обогащенную смесь, там обгонный режим, но по итогу да, я все-таки смог его опередить. Также еще у нас круговой альбом встретился, которого я без проблем обошел, но для Переса он вызвал небольшую такую проблему в виде поломанного переднего тикрыла. По итогу, минус передний крыло, но повезло то, что это был уже конец по сути гонки. ботс был там в двух секундах, но в теории, да, если он поднажал бы, mm -hmm. может быть бы и он успел бы еще обойти, если бы еще Албан не пропустил бы Переса вперед. Ну и по итогу, четвертое место с 20-го. В принципе, очень хороший результат, поскольку я не рассчитывал на какой-то еще более хороший, поскольку темпа особо и не было. Ну тут даже, я так заметил, у меня по две ситуации все время бывает на этапах. Есть темп в квалификации, я все время очень плохо проеду по итогу гонку. Нету темпа в квалификации, я проеду очень хорошо гонку. Ну да, есть третий вариант с где у меня есть темп в квалификации, и я хорошо проеду гонку и там. Да, есть такой еще вариант. По итогу у нас первый пикер Гасли. Неплохая победа для Рэдбола, по сути, такая уверенная даже, я сказал, победа, поскольку соперников у Гасли не было. Второй у нас приехал Феттель, и третий уже Хэмилтон. По итогу, да, вот та самая борьба, которую они от середины где-то гонки и до конца гонки. Хотя, если бы они не боролись, то может быть бы и догнали косли Ну, а тут ключевое слово «может быть бы», но... но имеем, что имеем. Конечно, обидно, то что я сейчас с настройками особо не попал, поскольку их просто взял от Сильверстоуна из разряда «А, и так сойдет». Ну и да, по итогу, хотелось побороться, конечно, за подиум, но четвертая позиция – это очень и очень, опять же, для нас – Хорошо, норис, как обычно, у нас приезжает во второй десятке. У него были какие-то проблемы с а, болидом. Он даже где-то успел сломать переднее антикрыло слегка с правой стороны. По крайней мере, то, что я видел. Ну и да. По итогу он, как и Леклер, терял, терял, да еще, кстати, он умудрился из-за пройти Леклера. Возможно, в той биобе он и потерял переднее антикрыло. Собственно, да, по стратегиям у нас, конечно, да. Первая десятка, которая стартовала на софтах, Причем это в основном были болиды, которые особо не могут тягаться именно на стратегии двух пистопов. То есть это та же Тороса, Вибера. Это там Хасы, которые по итогу тоже просели так немного. Ну да, конечно же, России Пойн смогли на такой стратегии более-менее бороться. Теперь я с доехал до пятой позиции, мог до четвертой доехать, но я ему банально не дал. По поводу модификации, беру я себе еще одну модификацию в плане двигателя, чтобы уже к спадам приехало обновление. Надеюсь, он по крайней мере приедет уже к двигателю. Конечно, я думал, то что... Взять, может быть, на следующем этапе две модификации на аэродинамику, переднюю и заднюю, но еще ладно. Возьмем двигатель, будем, так сказать, и стапать, в этап прокачивать свой болид. Ну и, ребят на этом все. С вами был Вархаммер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорости. Пока-пока и удачи.